Следующее, что еще, если мы говорим про живот, как его можно убирать, конечно, если мы говорим про упражнения, это не упражнение а, на пресс. Да? Самым лучшим упражнением для живота будет планка, потому что работают все мышцы в этот момент, и а, у нас а, срабатывает именно пресс, и внутренние мышцы и а, Таким образом мы как бы держим в тонусе живот и он уже не будет выпадывать точно. Поэтому самое лучшее упражнение это планка. На локтях планка, на руках планка, все различные виды, варианты планки. Мы на занятиях у вас по йога терапии, стоим каждый раз, когда приходят планки в общей сложности 7 минут за занятие. Или 6, да? 6 или 7 минут. это за сколько подходов? Не за один же. Да. Ну придете посмотрите. Да. Даю, даю приглашение зато. Потом... Да. Все стоят. Все стоят, да. говорят. Сейчас, сейчас а теперь по средам. Да. А покажите. А планка делается. Ну не проблема. То есть вот планка, да? Первый вариант планки. Вот такой. Мы вообще Я стоим в этой планке быть. 15 минут Рево. То есть у нас есть занятия, где они стоят 12-15 минут в планке. Никакого живота, никакого живота, и нет его. Поставил 15, минут. все стрессы ушли. Конечно. Все стрессы. полностью. Да? да. И еще есть Это такой секрет, еще одно упражнение, вообще просто шикарное для того, чтобы убрать живот, оно основано на уме тела нашего. У нашего тела тоже есть разум. Это наклоны. Когда мы начинаем наклоняться, делать наклоны, то если есть живот, живот что будет? Мешать. Мешать. А мы делаем наклоны все равно. Мы делаем, делаем. И организм что сделает? Если он убирает то, что ему мешает. Он уберет то, что ему мешает, сам. Ни одного нету доктора, который а, мог бы сравниться с но врача и доктора, который бы смог сравниться с организмом по его силе и способности исцеляться. И как-то себе меш... э, менять. Поэтому делаем упражнение на наклон, там, где мешает живот. То есть сделать просто акцент на этом. И живот будет уходить. Следующее э, упражнение, которое я, например, с, э, с большим успехом использую, это втягивание живота, то, что чисто йоговское. Да, то, что, ну, там, ну пусть хотя бы не на ули да, На ули это когда делают движение животом да, Массаж внутренних органов тоже происходит Это вообще это высший пилотаж Но для простых людей Движение животом Выпили по утра в воду Сделали, например, вдох Полный выдох И втягивание живота Можете делать с дыханием, смотрите. Выбери. Воду и 25 дыханий в этом положении. 25 дыханий вот в этом. 25 дыханий в этом. У вас все это бульки, все, что вы там выберете. Все это там. Растворяй Вот. Все это получит. Потом встали, делаем два вдоха, два выдоха стягиваем живота, а потом на задержке дыхания втягиваем и выпечиваем живот. Снова вдохнули, выдохнули. Вот, вот, э, вот эти упражнения делают и просто в течение дня вспоминать об этом и подтягивать живот к пупку, э, ой, пупок, к э, позвоночнику и вверх туда, где подтягивать. Просто вспоминать об этом.